Добрый день, меня зовут Юля, я руководитель отдела маркетинга компании ID матрас. Мы создаем матрасы, подходящие именно нашим покупателям. Всего за 10 секунд тестирования умная кушетка измеряет давление разных участков тела на поверхность и подбирает матрас со слоями разной жесткости, подходящими именно вам. Как и многие создатели инновационных продуктов, мы столкнулись с недоверием и страхом покупателей к чему-то новому. К счастью, к нам пришла компания Production Line. Ребята очень быстро познакомились с продуктом, качественно выполняли все этапы работы, от написания сценария до внесения права к видео. Конечно, не могла не порадовать и пунктуальность, все дедлайны были соблюдены. На каждом этапе Production Line сообщали о своих действиях и утверждали все вопросы. Ребята помогли нам решить проблему недоверия и доступно объяснить суть продукта нашим покупателям, за что им огромное спасибо и, конечно, мы обратимся к вам снова.